Всем привет! Вы на канале Соплей. Мы сегодня продолжаем игру День отца. Это третья часть. А, возможно, она будет заключительная. Сегодня мы посмотрим, чем же закончится эта история. Игра очень пугает, вообще капец. И поэтому ждем новых скримеров. С каждой новой частью она еще сильнее пугает. Ну, не с частью, с актом. То есть, в каждом акте все сильнее и сильнее скримеры получаются. И если вам нравится, поставьте лайк, поддержите лайком, комментарием, подпиской. Буду очень рад, потому что канал развивается. Я все стараюсь для этого делать. Буду очень рад критике, если что-то где-то поправить, настроить и так далее. Так что вот, игра у нас что-то долго грузится. Но надеюсь, сейчас быстренько она загрузится. Ага. Так, мы на той части остановились, что мы вспоминали что-то. Поэтому сейчас мы повспоминали. И начинаем продолжать. Дневник Фила. Хорошо. Это что? А, камеру забираем. Так, пока выключаем. Эмма, твой сосед тебя больше не достает? Я знаю, что ты брак к нему и твоему сыну, он нравится. Но мне кажется, он странным. Его зовут Фил, и он живет один. Я кое-что нарыл на него. У него была семья, а они попали в автокатастрофу. Жена и ребенок погибли. После этого он переехал в квартиру в твой дом. Думаю, тебе не стоит с ним общаться. Послушай, у меня нюх на таких. Твой брат Джонатан. Это то письмо, которое отправил Эмми. Этот сукин сын его украл. Я знал, что он виновен. Этот. О, господи. Я уже и забыл про нее. А, Нам на улицу, да? А что а мне надо... За... О, господи. Ой. Я уже все забыл. Их все больше и больше становится. Так, это нам нужно. Больше здесь ничего нету. Эти звуки, конечно. Так, давайте посмотрим, что сначала там, затем... За той стороной дома. Ну, наверное, там все перегорожено, перекрыто. А, здесь у нас ничего нету. Ой, сделай ту-ту. Нам это не нравится. Так, ну ладно, мы идем, получается, игра нас хочет вывести... По определенному сюжету. Ой-ой-ой-ой-ой. О? Все, больше ничего не будет. Я слежу за тобой. Ой-ой-ой. что такое? Какого чёрта? Что это? Угу. Это у нас болгарка. Диск болгарки повреждённый хватит на один раз. Но я так понимаю, нам нужно распилить вот эту штуку. Или нет? Да. Там кто-то плачет. Мне это не нравится. Диск сломался. Но нам он больше не нужен в целом. Сейчас опять мы спускаемся в подвал. И связь с, Джо... с... Это Фил. Ястина навсегда. <laughs> Фил. Это же... Что, это я спустился или это что? А, я вообще в другом месте появился. Так, и что дальше? У меня есть фонарик какой-нибудь, может быть, нет? Ничего не видно? Ладно, идем дальше. Я не могу бежать, поэтому мы идем медленно. <смех> это я смеюсь? Кто я? не могу понять, кто я. Фил смеется. Я же за Фила играю. Что-то я потерял немножко смысл А, я клоун, наверное, который Whoa, Да, да, да, я клоун Это мальчик, который ждал отца, получается Whoa, hey Привет, как тебя зовут? Ты ведь тут с родителями? Меня зовут Питер Я на празднике с папой Папа потерял тебя, а он попросил меня помочь найти мальчика с темными волосами, который зовут Питер. Пойдем, я тебе отведу тебя к нему. Хорошо. Да, конечно. Ой, господи. Несколько часов спустя. Так, сейчас пока мы наверх не залезаем Смотрим, что у нас здесь Ката записка Хэппи Happy... Счастливого дня отца Так, ну, понимаем, мне наверх надо лезть hey, kids, <laughs> Нужно кормить моего нового друга Там пицца есть Тоже ну иди тоже пиццу съешь, а он нос снял, Господи, а -а -а -а -а. какие-то достижения получаю. Я тоже пойду спать, а где я сплю? На диване, Как одни спустя. Полиция рискует мальчика 10 лет. Зовут Джей Джей. На его поиски были направлены сотрудники полиции и добровольцы. Ага. Тут вообще глубокий сюжет или нет? Я вот сейчас задумался. Ну, то есть, пока что... Ничего особо не понятно. Но именно понятно, что на дне отца пропал сын. Там в первой части вообще дом какой-то был. Ладно, давайте играть дальше. Сейчас мы поймем. Вот, опять Фил. То есть, получается, я играю за клоуна. Фил это клоун. Кассета. Ага. То есть я играю за клоуна. А зачем машину времени изобретал? А подождите, здесь этот... Стоп. А мне нужен этот фонарик. Мне очень темно, я не хочу по темноте ходить. А фонарика нету, да? Прикол, конечно. Так, ладно. А вон фонарик. Нарик не работает, отлично. Ой, ее ее ну нет, пожалуйста. Готовы к скримеру? Ш -ш -ш -ш -ш. А нет. это может быть, это подвал. Подвал. Выключись письмо для моего сына взять он порвал его а или скрыл Итан, прости меня это я вас все виноват твоя мама просила меня не садиться за руль я ее не послушал знаешь как я хочу вернуть все обратно я бы все для этого сделал из-за своей работы я совсем не уделял внимания и был плохим отцом и мужем я хотел все исправить но сделал только хуже я отнял вас друг у друга Мне так жаль я должен попытаться все исправить Я так понимаю, он у плохих отцов детей что ли забирает или что? Давайте посмотрим телевизор. Что-нибудь господи. Ну, садись в кресло так была клетка на видео а что за клетка блин очень понятно ничего акт 8 живым не уйти Джонатан Сейчас я играю за... Ага, я спустился, видимо, в этот подвал. <coughs> Где-то здесь он прячет ключ. Где-то здесь это где? В коробках? Нет. О, фонарик. О, ключ. Нормально ты, конечно, спрятал. Ух. Я уже, ну, все капец. Так, но ну мне нужна, получается, какая-то болгарка, наверное, либо... Угу, понял. Так, это мы не можем взять. Я могу открыть это отверткой. Ага, но у меня нет отвертки. Пойдемте искать отвертку. За стеной есть проход. Я могу сломать его кувалды. Но у нас нет кувалды. Ну, это все понятно. Но где нам найти... Я могу это все срезать. Так, ладно. Отвертку. Но, наверное, здесь она не может лежать. Потому что это же локация типа уже как бы пройдена. Понимаете, дальше искать там, возможно, в той в том ящичке может быть. Здесь есть проход. Это понятно. Где может быть отвертка? Так, давайте думать. Отвертка. Куда бы положил клоун отвертку? самое логичное место под кирпичики нет а, так наверху ничего нету здесь у нас щитки они не открываются банки нет мусорные пакеты ничего нельзя сделать Ну нет тоже ничего Труба М -м -м. Стремянка. Не могу ничего с не делать. Ну, сейчас, блин, будем опять отвертку полдня искать. Выйти нельзя. Здесь в коробках ничего нету. Или я. я по-любому деньги просмотрел кнопки не нажимаются ведерки мы не можем брать здесь ничего нет хорошо здесь пакеты мы не можем ничего мы не можем нажимать ну допустим а отвертка то где я могу открыть это отвертка ну открывай в чем проблема Ну, блин. Ё-моё. Так, ладно, я делаю магию монтажа. Оп, и мы находим отвертку. А не надо магию монтажа делать, но вот она лежит. Магия монтажа не сработала. Точнее, она сработала, получается. Давайте открутим. Я, наверное, не видел ее. Все, мы лезем по этому отверстию. Я хотел просто обрезать ролик, думаю, ну, чтобы не смотрели, как 20 минут я пытаюсь найти отвертку. А тут бац, она и сразу нашлась. Так, тут у нас какая-то утечка. Ее нужно закрыть. О, Пар мешает взять кувалду Я понял, там есть В той части, э, я видел Обратил внимание Можно взять и перекрыть там Ну что это газ, пар, не знаю Здесь А, да, вот здесь Все Странно, что он эту решетку закрывает Обратно Кувалду забираем. Дверь мы не открываем. Идем выламывать стену. До кувалды можно и замок выломать. Который там на этом. Все, ломаем. Один раз стукнул. И что произошло? Два. Блять. Забери кувалду. Мы не пойдем без кувалды. Зачем? Забери ее. Ой-ой-ой. Мне понадобится стремянка, чтобы взять Но стремянка там была на входе Теперь могу открыть шкатулку, которая находится в кладовой Кладовой Давайте, прыгните кто-нибудь на меня Ну, стремянку там, она была на входе Вот это мы можем открыть, получается, дверь нет. Стремянку забираем. Ладно. Никогда нельзя расслабляться. Всегда ждем скримера. Стоп. Казалось, что там проход был. Он ушел. Резай. Не хватает ручку. Да ты что издеваешься? Какие ручки там? Какие ручки? Я не помню ручек. Ладно, ищем ручки. Не хватает ручек? Ручек, ручек, ручек, ручек. Какие ручки могут быть? Давайте подумаем. Наверное, какие-нибудь здесь ручки. Лампочки. Но это не ручки, это цоколи. Ручки, ручки, ручки. ручек я не вижу. Угу. Возможно, эти ручки там же, где и кувалда. Но не факт. А не могу открыть? Кувалды бы. Бабахнул бы и все. Ладно, пойдемте в ту комнату. А может и ключ оттуда. Ну нет, хотя. Или да. Ручки здесь у нас. О, шкатулка. А там ручки лежат. Ну конечно. Куда же нам еще закинуть ручки? Ой, опять это дядька. Клоун. Мне не страшно вообще было. Иди сюда. Ты что так это, это Это муха села. опять там все жрешь. Нет, не жрешь? Ну, ладно, смотри мне. Ну ты что, не мог вот так ее поднять, типа, вверх просто? А полицейска второго, получается, все съели? Или он все-таки жив? Долго ползет так. Ага. Не попадись, Фил. Я вылез, получается. Я вылез возле этой карусели. Ну, взять с собой фонарик. Набери. Ну, Это Фил? Привет. Отвали! Стой, как, как не попадись в Филу? А как я ему не попадусь? Блин, меня поражают эти полицейские. Я похоже мне капец сейчас будет. Иди отсюда! можно залезть уйди отсюда О, ладно а куда бежать-то что-то деньги Очень странный парк аттракционов. Клоун дурацкий. Не хватает деталей, хорошо. Блин, я не могу так расслабиться, когда клоун бежит. Так, ну то, в принципе, нам ничего не дает. Здесь не хватает деталей. Ну и что? Она где? А если встану под нее, она меня, меня убьет? Нет, она просто стукается. Нормально. Прикольно, что можно взаимодействовать. Со всякими штуками. Так, ну ладно, он там что-то залагал. Тут я могу прятаться от него. Салюты могу запустить. Он не залезает. Он не залезает в эту нычку. Блять. О, он может залезать А, что-то я тупанул А как? Все? Блин, ну капец Ну ладно, он ходит, по факту мы можем от него убегать не попадись в Филу. Прикольно вы придумали, конечно. Да, да, бери фонарик. Так, ну ладно, мы... А! <звучит> Чтобы сохранить игру. Хорошо. Я понял. Итак, смотрите, нам нужно взять, получается... Пока что я видел только Деньги. Из всех аттракционов я видел только деньги. Ага. Блин! Короче, я вообще... Так, ладно. Все, мы сохранились. А как мне его? Мне надо, короче, его как-то выманивать. Блин, это будет долгое прохождение этого клоуна. Короче, я как-то его приманил сюда. Эй, ты! Эй! Он, короче, сюда прибежит Мне нужно будет взять деньги А зачем деньги? Эй! Фил! Клоун Фил! Ладно, надеюсь, он Будет ходить тупо, как тупой НПС Блин, нет, это невозможно. У него одно касание всего лишь. Как его пройти? Хорошо, еще раз пробуем. Как в прошлый раз, по этой же тактике. А меня не видит. Фил, клоун Фил. Ты меня видишь? Беги, дурак! А куда бежать? Да отвали, все, я спрятался, меня нету тут. Блядь, он за мной будет идти сейчас ходить. Так, здесь мы его замансим, нет? Все, ладно. Блин, нельзя прыгать Сейчас сохранимся Сохранились, отлично А, дальше Ну мы нашли только деньги А вон что-то блестит еще на лавочке Сейчас он уйдет Или у не уйдет, уйдет Все, короче, здесь что-то блестит на лавочке Я могу открыть его острым предметом. Блин, вот он нож нужен. Вон что-то там тоже блестит. Так, как к ней пройду? Иди отсюда. О, бежим! Не-не, не поднимайся столько. Вот сюда иди. Ага. Ага. А ты когда-нибудь устанешь? А Да блин! Так ладно, мы знаем, где лежит нож. Пазер Дэй или как я умираю? Так, ладно, мы знаем, где лежит нож, мы сейчас его возьмем. Как вообще от него прятаться? Мне бы понять его механику, как он, он видит ли он со спины, видит ли он фонарик. А, да блин! Я уже начинаю злиться. Так, ладно, все мы выиграем а -а -а -а -а -а мне нужно чтобы он ушел куда-то то есть мы сейчас наблюдаем за ним мне нужно чтобы он глубоко ушел типа отсюда он меня получается видит вот он стоит возвращается мне надо, чтобы он ушел туда куда-нибудь вп ну, вот вперед Бежим, сохранимся. Сохранились? Бежим открывать эту острую штуку. Так, где он? Я его не вижу пока что. Скрывай быстрее, пожалуйста. Это что? Какой-то механизм. Допустим. Так, смотрим еще, что сверкает. Может быть, это какие-то подсказки всякие. М -м, клоун далеко от меня. Но здесь же мне ничего не надо запускать, я думаю. Карусели, зачем мне их запускать? Нет! Уходи, дурак! А где выход-то? А. Так, мне надо, чтобы, он, короче, он ушел. Блин, он очень близко подходит. И мне, наверное, вот сюда надо забежать. Он смеется. Если он смеется, значит, он меня нашел? Или нет? Наверное, нет. Он, наверное, сюда смеется. Иди отсюда. Так, ну я нашел какие-то деньги. Ну деньги, наверное, нужны для... Короче, мне, наверное, надо запустить что-то. Так, он ушел куда-то далеко, наверное, да, уже. Так, что здесь делать? Так, он там далеко. Хорошо. Блин, почему здесь нельзя проползти? детали каких детали вот же деталь как дядя ты где а, -а, а что мы еще не обыскали Ну, наверное этих штуках нигде нету может быть на этой карусели что-то а, -а, -а, -а, -а. а нет или да а нет это не моргает мне чтобы он ушел. Точнее, он и так ушел, но я его пока не вижу. Может, не будет сюда идти? Так, если что, пути отхода я бегу. Блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин. А, да, он ушел. Так. Может ли быть что-то в качелях? Может ли быть что-то на колесе обозрения? Да блин, уйди отсюда. Он движется вообще непонятно как. Может, не поетесь сюда? Здесь у нас ничего нету. Он меня ушел. Дде, не надо. Ладно, он ушел. Давайте сохранимся, раз мы сюда прибежали. А можно позвонить? Так, пока что я не понимаю, куда идти. Но в целом, я думаю, что может быть что-то на колесе обозрения. Не хватает деталей. Я же взял деталь одну, вы видели же. Или я не взял? Я взял. Может быть что-то еще в этой коробочке есть? Я взял деталь. Почему она не подходит? нету а нет проходит так вон он, он получается может быть я не так нажал на нее здесь не хватает детали ну поставь ее инвентарь посмотреть. У меня есть инвентарь вообще? Ладно. Какие детали? Ну я взял... Я такую же катушку взял. Почему не хватает деталей? А, может быть, не хватает вот этой штуки, которая типа это. Сейчас мы ее найдем. Может в какой-то здесь этой штуки ну, внутри лежит я не знаю блин что придет меня убьет почему нельзя залезть прокатиться я прокатился не надо дядя уходи а там кто смотрит еще Короче, ну... Наверное, нету здесь такой. Было бы глупо, да? О! Уйди. Уйди, пожалуйста. Уходи. Уходи. Может, там внизу? Почему не уходит? Так. Ну и какая тактика, я не знаю. Деньги я взял. Мне не хватает рубильника, получается, вот этого. А он, может быть, где-нибудь здесь лежит, внизу? Ну, вроде ничего не, не сверкает, да, на карте? Значит, пока он думает, мы сейчас все обследуем. Здесь ничего не сверкает. Ну, блин, уйди. Я понимаю, что он залагал, но мимо него никак не пройти. Ого, <свист> ладно, пусть стоит. О! <свист> не смешно. ла ха ха ха ха ха ха ва -ха, ха ха ха Догони. О! Да, блин! Может, и здесь валяется ну. И что ты сделаешь? Может, не поднимется? Иди сюда, короче. Вот здесь сиди. Эй, я тут О! Блин, мне никак не спуститься Мне надо кого сюда заманить поглубже Блин Смотрим, смотрим, смотрим быстро Смотрим все вокруг кто-то, может быть, моргает где-то. Это что? Это ничего не моргает. Ай-яй-яй. Отвали! Вс, уйди отсюда. Не приходи больше. Блин, я вообще не понимаю, где реально она может находиться. То есть я деньги нашел, вот эту мат матушку нашел. А где сам находится эта штука? Ладно, опять же, монтаж. Сейчас пройдем, мы ее пройдем. Ну блин, реально, это до этого додуматься, это просто вообще, я не знаю, что... Ну типа ты же выходишь с этой локации вначале и как ты можешь потом быть при этом автомат вообще не помню. Да и в целом что делает ключ в автомате этом дурацком. Так ладно, давайте мы его попробуем все-таки как-то обойти. Блять, не получилось похоже, да? А-а-а! Ай, ай, ай, а он толстый не пройдет. ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми что? ми ми ми ми ми ключ запертую дверь в подвале пришло время возвращаться а а, -а. а -о, о о ну ладно в принципе отклона Максит мой максить мансить легко типа вот эти штуки раскачиваешь и он тебя в них не поймает никогда наверное все мы возвращаемся в подвал Тут шариков не было. Или были. Все. Все, спасибо. Может быть закончить? Я даже не понял, кто там был. Почему ты вечного выкидываешь? Капец. Это было страшно, на самом деле. Сейчас было страшно. Почему все заколочено? Я сейчас очень... Что? Да, блядь, что делать? Я не понимаю <звы> Ну ладно, у меня есть еще одна теория Сейчас попробую, если мы сейчас это не уроним, я... <смех> не знаю, что будет делать дальше Порр игры говорили мне они. Все, я не знаю, что делать. Ну реально, ну типа что? мне а я же сюда пришел ничего вообще не понял курс она было лопнуть шарик просто Открою эту дверь. И куда мы лезем? Долго так ползет. Слушай, ребенка. И что? Ну, прям здесь, а я ничего не могу сделать. Бля, ну серьезно, что ли? Я до сих пор не могу понять Я сижу и думаю про, Знаете про что? Про то, что... А зачем? Нужна была в начале машина времени. А. Я нашел мальчика, Питера. В той комнате он был один. Но Питер мне рассказал, что было еще двое детей. Я не смог их найти. Фил скрыл информацию о том, куда он их спрятал. Может быть, мне попытаться еще раз... Я уверен, что смогу их найти. Сейчас это не нужно. Мы снова в тупике. Фил не так просто, как кажется. У меня есть подозрение, что... Впрочем, давай оставим пока это. Начинаем следующий запуск системы. Hmm. Такая вот игра интересная. Ну, блин, с этим клоуном это, конечно, вообще капец Так, давайте, наверное, мы закончим на этом девятый акт. Мы все же пройдем потом. Поэтому спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. На сегодня Father Day часть 3 закончена. Думаю, что следующая часть уже будет до конца пройдена. Потому что вроде как это уже почти концовка. Спасибо за просмотр. Всем пока.